Honda Accord 2007 год Сделали выкидной ключ с кнопками Чип 8Е не копируемый Пишется только через разъем диагностики Так Убираем программатор Заводим автомобиль Нашим новым ключом Автомобиль удачно заведен. Откладываем его сюда. Берем старый ключ. Это у нас был ремонт замка и попутно мы записали за дополнительный выкидной ключ в машину. Сейчас покажу как кнопки работают. Выключаем зажигание. И на новом ключе логотип honda вот такой вот выкидной ключ и багажник тоже открылся вот honda аккорд 7 с чипом 8 e сейчас покажу этот чип как он читается в программаторе и вот он чип у нас 8 е на такие ключи делайте Все заранее